Верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Погляжу, где рождает в поле зарю. Ах, брусничный свет, алый даросвет, а весь то место а ли его нет. Ай, брусничный свет, алый даросвет, а весь то место а ли.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 Добрый год хлебород, было всяко всякое пройдет. Пой золотая рожь, пой кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Пой золотая рожь, пой кудрявый лен. Мы идем с конем по полю. Well you